Тема для дикторов по активам и для тех, кто хочет ими стать. Я бы так сказал. Дмитрий. Я и согласен с вами, нет. Плохо, тот рядовой, кто не хочет стать генералом. Это курс для всех, кому не безразлична судьба компании и у кого есть или хочет увидеть как бы общее представление или тот взгляд, которыми топ-менеджмент смотрит на управление как раз активами и финансовыми, и в том числе не финансовыми активами. Ну вот, как сказали, целевая аудитория, конечно, да, это директор по управлению активами, это главный инженер или технический директор, в каждой компании по-разному называется, это главные специалисты ОГЭМ, УГ, метрологи-прибористы, архитекторы, это как раз руководители в области той же трансформации, реинжиниринга или управления активами, инженеры по планированию, надежности, диагностики, сюда же и НСИ. Обязательно это руководители, менеджеры по управлению рисками, вот, так как а, здесь интегрирован этот процесс, и весь процесс управления стратегическим планом построен как раз на обзоре и анализе рисков, как внутренних, так и внешних, используя, используя различные методики. Ну, непосредственно все те, кто хочет поучаствовать в повышении эффективности как раз самой компании. И ее развитие, цели задачи курса ну непосредственно это сформировать как раз навыки и получить опыт формирования как раз регламентирующих документов в области стратегического управления. Отсюда вытекает ну, отсюда из цели вытекает задача это сформировать. Научимся формировать политику по управлению активами. То есть, у нас будут спущены цели сверху. Каждый для себя из обучающихся может на своем примере своей компании пустить цели компании стратегические. На примере сформировать политику, мы это будем делать. Также вставить цели по управлению активами, как в разрезе подразделений, функции структуры компании, так и в разрезе, допустим, непосредственно целей KPI для сотрудников и для активов, мы имеем в виду производственные активы, будь то бульдозеры, экскаваторы и так далее. А научимся формировать стратегический план по управлению активами, или его называют план САМП, вот, узнаем более подробно о нем. Что он в себя включает, как он должен формироваться, что он должен учитывать при формировании, опять же таки учитывать и непосредственно требования хотелки заинтересованных сторон, топ-менеджмента, да. А это также тот же можно и свод, анализ сюда возможности, угрозы и так далее, риски сюда же. Учитывать, когда он пересматривается, как он пересматривается, зачем он пересматривается. И большая область, это непосредственно четвертый да, раздел, это управление рисками в области, как раз управление активами. То есть все, что если грубо сказать, все, что касается железок, то есть наших активов, с помощью чего мы хотим увеличить стоимость компании, да, ее капитализацию, прибыльность компании, увеличить обороты, достичь стратегические цели, цели более верхнего уровня. Все здесь. Далее, ну, вот структура курса, из чего он состоит. То есть это общее положение. Курс написан а, с использованием как раз лучших практик мировых компаний, зарубежных, российских компаний, а, лучших, в кавычках, плохих практик, да, как не должно это быть сделано. Тот же, как не должна быть написана политика, как неправильно должен, как неправильно ставятся цели и так далее. А весь этот процесс. Также это цели... Политика цели страт план по управлению активами управление рисками. И по итогам, то чтобы в качестве закрепления будет использовано как раз применен метод тестирования, то есть каждый обучающийся пройдет тест, и самое главное, который получит, как, поможет как раз закрепить теоретический материал, тот материал, который необходимо человеку, специалисту, директору, сотруднику компании, чтобы общаться на одном и том же языке и непосредственно чтобы в голове осталось все будет проведено такое сквозной пример практическое задание я же говорю как раз используя цели стратегические написать непосредственно политику компании цели поставить по управлению активами в разрезе я говорю подразделений в разрезе самих активов и в разрезе персонала построим стратегический план по управлению активами как он будет строиться зачем строиться кто должен подключаться как раз к этому плану, кто должен руководить, координировать работы по написанию этого плана, утверждать и так далее. И опять же таки, никуда без рисков. А рассмотрим как раз много моделей, обзорная экскурсия по многим моделям, как раз по управлению рисками и проведению их анализа. Ну, вот здесь общее положение, вот это то, что я еще рассказывал, это как раз написано по семейству стандартов ISO тысяч, а это управление активами стандарт называется. Также предложено, рассмотрим схему по управлению активами, и взаимосвязи и так далее. Предложены будут рассмотреть основные принципы, термины, определения, то, что касается как раз управления активами, управления системой активов. Также будут рассмотрены рекомендации. По применению как раз требований стандарта, это как раз описано в стандарте, в разделе от 4 по 10. Более подробно. Также будет представлена по анатомия по управлению активами. Более подробно как раз вот на презентациях, семинарах можно будет узнать, что это такое, что анатомия по управлению активами, зачем она нужна, какие разделы она затрагивает и о чем она вообще говорит. И непосредственно в данном разделе вот будет предложено пройти именно тестирование. Так как, в принципе, здесь как бы только одна теория, здесь писать, в принципе, как бы проводить практические примеры не на чем и ну, незачем. Следующий раздел это как раз вот политика, состо... он состоит как раз вот из подразделов: это вот как раз достижение целей по управлению активами. Это как раз формирование принципов по управлению производственными активами. Вот то, что я говорил, это влияние внутренних и внешних факторов, которые должны будут учитываться при, форми при ее формировании. Это должны быть определены заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны это не топ-менеджмент, это не топ-менеджмент. -а, топ Здесь заинтересованных сторон может быть много. Это в принципе, если... Уборщица будет влиять на стратегические цели компании, она будет являться заинтересованной стороной. Но это так, забегая дальше. По итогам этого раздела должно пройти тестирование, как раз на закрепление материалов и как раз практическое задание. То есть из стратегических целей, стратегии компании а мы будем формировать политику компании. Следующий раздел это как раз цели по управлению активами. Здесь мы рассмотрим основные методы и способы формирования целей по управлению активами. Ну, Два основных вы, наверное, уже знаете. Это как раз цели, которые формируются по смарт, да? цели, когда должны быть измеримы, достижимы а и так далее. И рассмотрим также более плотно это BSC, это сбалансированная система как раз показателей. Вот научимся формировать цели как раз по смарт, рассмотрим сбалансированную систему показателей. Вот. Интеграцию целей, то есть BC, она расписывается еще на под 4 раздела. Эти 4 раздела также должны быть взаимосвязаны, интегрированы между собой, и цели не должны противоречить друг другу, как цели более верхнего уровня, которые, допустим, поставлены для подразделений или дирекции, и также цели непосредственно личные цели, цели персонала. Вот в результате итогом. Также проводится тестирование и практическое задание. Как раз уже по утвержденной как раз стратегии компании, стратегических целей будут, разработаем политику и на основании вот политики, и цели, политики и страт плана будем как раз разрабатывать цели по управлению активами. А следующий раздел, тоже один из самых важных, это как раз стратегический план или план сам. То есть зачем, в принципе, осуществляет необходимое нам стратегическое планирование в разрезе управления активами. То есть является ли это дублированием целей более верхнего уровня. А также рассмотрим ключевые элементы в рамках системы управления активами. А рассмотрим также непосредственно горизонты планирования, на какой срок рассматривать этот план и как эти планы называются. А вот, также будут рассмотрены Типы стратегий в рамках как раз плана вот, стратегического плана по управлению активами. Самое главное, рассмотрим также примеры содержания процессов разработки стратегических планов, как раз а, хорошие и отрицательной практики. То есть, как делать нужно и как не должно быть, и на что обращать внимание. вот По результатам, по итогам также обучения это по этому разделу, Тестирование и практическое задание. То есть на основании уже стратегических целей, целей по управлению активами, политики, мы будем как раз разрабатывать стратегический план, стратегический план по управлению активами. Система управления активами, производственными активами. Когда он пересматриваться должен, зачем, какие факторы на него влияют. Все будет в этом разделе. Следующий раздел – это как раз у нас управление рисками. Здесь мы затронем такие темы, как это концепции по управлению рисками, здесь же преимущества и требования к управлению рисками, процесс по управлению рисками, как раз вот здесь более всего он будет затронут, вернее больше всего пересекается как раз с процессом управления надежностью производственных активов. Также здесь будут метод, определены методы анализа рисков в области управления активами, будет рассмотрено вкратце. То есть проведен обзор около 30 методов как раз анализа рисков. И по итогам также тестирование и практическое задание по данному разделу. Вот Итогами обучения будут являться, то есть человек, который пройдет обучение, он получит опыт компетенции как раз в формировании политики, целей, страт-плана по управлению активами с учетом различных факторов. То есть это будет и разработка в том числе здесь, опыт разработки как раз матрицы рисков, применения стратегии по снижению рисков и расчета уже самих рисков также является, повторюсь, основой как раз для того же инженера по надежности, директора по управлению активами для и очередь это хороший задел для проведения как раз для понимания проведения FCM анализа, ну как например используя платформу 1S RCN. Здесь есть возможность на практике как раз вот отработать создание политики страт плана по управлению активными целей, матрицы, применения как раз вот использования по найденным оцененным рискам, используя корректирующих, предупреждающих действий или использование коррекции. Ну, в принципе, также хороший задел, чтобы потом в дальнейшем было меньше времени как раз для написания, участвования в написании реализации вашего проекта, вашей компании, как раз по формированию и переходу от управления, там, от ППР к управлению как раз активами. Вот. Ну, естественно, как а, итогом это как раз сертификат, который покажет, что именно персонал человек прошел и подтверждает свое соответствие. Коллеги, если есть вопросы, с удовольствием отвечу.